Всем привет! Наконец-то настало время ответить на ваши вопросы, которые сейчас достаточно актуальны. Актуальные вопросы, в первую очередь, связаны с голосом в осенний-зимний период. О, голос теряется, о, связки наши чувствуют дискомфорт, и что же с этим делать? Как вообще происходит сама потеря голоса и боль в горле? Обращаем внимание на внешние факторы. Это сырость, простуды, стрессы, неправильное питание. Это лишь несколько факторов, которые легко могут доконать и без того капризный инструмент наш голос. То есть, например, случилось что-то неприятное, проснулись, сказать ничего не можете. Это вот как раз настроение. Как правило, дисфония, это как раз название, Такого явления, как потеря и отсутствие голоса, чаще всего проявляется с утра. Все отекает вокруг. Виной всему это воспаление слизистой оболочки, гортани или ларингит. При этом недуги, голосовые связки а, или складки, они начинают увеличиваться в объеме, и звук пропадает или теряет о, свое качество звучания. Давайте подумаем, почему мы теряем голос. Ну, в первую очередь, в образовании звука участвуют все органы уха горло нос. Понимаете, да? То есть, если здесь что-то не ладится, что-то в одном в ухе, в горле или в носе, в носу, то обязательно будут с голосом проблемы. Во время простуды, ангины, тензилита, бронхита, слизистое гортани отекает и пересушивается. Ну, типичные следствия потери голоса. Что еще может влиять на потерю голоса? Крик или долгий разговор, особенно на повышенных тонах. Они приводят к перенапряжению и травмам голосовых связок. Осенью часто бывает, обратите на это внимание. Также свой лепт вносит отопление, сухой воздух. Батареи начинают воздух сушить вокруг. Окна мы закрываем, и от этого происходит как раз о -о, сушка, если можно так выразиться, наших связок. Поэтому надо воздух увлажнять. Также к потере голоса могут привести стрессы и потрясения. Помните, да, фразу «от волнения или от страха потерял голос». Дальше. Ой, следующая история. А тут как раз нужно, наверное, развеять миф. Многие говорят, для того, чтобы обрести глубокий, бархатистый голос с хрипотцой, нужно курить. Ни в коем случае. Курильщики — частые жертвы ларингита. И у них он протекает в таком в хронической форме. Постоянный кашель. От кашля как раз происходит напряжение связок. Мы раздражаем наши связки. Так. Что еще? Микрочастички пыли, которые оседают на связках и гордани. Да, такое тоже может быть. Мешают нам нормально разговаривать, так что можно потерять в процессе ремонта, например, голос или большой уборки. Это не значит, что не надо убираться. Нет, надо быть аккуратным, нужно работать с респиратором. Также причиной потери голоса может, могут быть, опять-таки, открытые окна в квартире, выходящие на загруженную автостраду. Обратите на это внимание. Далее. Продукты. Я говорил о том, что от питания тоже много чего зависит. Обращаем внимание на такие прекрасные напитки, как газировка, фанта, кока-кола, тархун и все остальное. Любые газированные напитки. Вообще, самые вредные, наверное, из всех газированных напитков. Это, как ни странно, ну да, как газировка или э, какие-нибудь игристые вина. Также сухарики. Семечки, они раздражают слизистую горло, от этого тоже голос теряется, он, он садится. Раздражает вот это вот маленькое от этих орешков, от семечек и сухариков образуется некий такой налет на связках, иногда хочется откашлиться и начинаешь сипеть, не смыкаются они нормально. Также могут повредить связкам слишком горячая или слишком холодная еда, обратите на это внимание. Специи. Крепкий алкоголь и даже кофе сушит гортань. Ну, примерно разобрались мы с вами с причинами потери голоса. А что же, теперь, что же теперь делать? Как этот голос восстанавливать? В первую очередь важно побольше пить. Вообще, на самом деле, при любых недугах, при любых заболеваниях, вода играет очень важную роль. Благодаря воде, из организма выходят все ненужные элементы. Что касается воды. Есть не только просто вода. Можно еще делать всякие разные морсы. Теплые компоты. Теплые морсы, компоты, чьи, травяные. Не горячие, а теплые. Очень помогает теплое молоко с медом и сливочным маслом. Но здесь тоже нужно... Обратите внимание на то, что когда вы, это, э, когда вы это выпили, молоко и мед и масло. Нужно молчать. Это помогает восстановить голос. Но не значит, что, что вы выпили вот этот вот приятный, вкусный коктейль и можно сразу работать. Нет, молоко, кстати, и мед сами по себе плохо влияют на, э, на голос. В том смысле, что если вы попили, и съели и сразу стали работать опять образуется некий налет на связках это это плохо нет попили молоко с медом и молчим также если у вас есть непереносимость этих компонентов такое тоже бывает можно просто заменить это минеральной водой типа там нарзаны и синтуки также говорят что быстро возвращает голос настой хрена я не пробовал но я обязательно попробую вот сейчас вам посоветую и попробую. Нужно взять пару сантиметров корня хрена, измельчить, залить стаканом кипятка и дать настояться. Затем процедить, добавить немного сахара и каждый час принимать по столовой ложке. Чуть-чуть, чуть-чуть. Еще один рецепт. Смешать теплое молоко с морковным соком в разных долях, в равных долях, добавить мед и пить немного в течение дня. Вот я еще помню, мне в детстве делали какой-то э, прекрасный коктейль с хреном или репой. Срезали его и туда добавляли сахар. Появлялся такой приятный сахарный сироп. Хреново-сахарный сироп. Дальше влияет очень хорошо на связки. Сейчас удивитесь, удивитесь. Очень хорошо влияет на восстановление связок э, пива сколько там 18 плюс 21 плюс только если вы взрослый человек но но не просто так не холодное пиво ни в коем случае не то которое доставляет им удовольствие любителям пенных напитков а подогретый напиток лучше всего это делать безалкогольный использовать напиток подогреваем до да, теплый то есть сначала он как бы довольно практически до кипения но не так чтобы все это выкипело и потом теплый напиток пьем. Это восстанавливает наши, наши связки. Для голоса очень хорошо. Также адепты более крепких напитков, таких как коньяк, считается, что 50 граммов моментально приводит связки в тонус. Так, давайте миф сейчас тоже развеем. Это недолгий эффект. После вот этих 50 граммов э, вас будет хватать максимум минут на 40, а то и меньше. Я использую этот напиток только когда вот совсем целый день работал. Вот граммов 20, и то прополощу горло. Все, для восстановления связок. Не более того. Но лучше обойтись молоком или минералкой. Дальше, Что еще? Подойдет хорошая белковая еда для восстановления связок. Это мясо птицы, куриные бульон и всякие разные йогурт, творожочек. Клюква, квашеная капуста. В них много витамина С. Кстати, большое количество витамина С, как ни странно, говорят, вроде бы в чесноке да, или в апельсине. Нет. Обычный болгарский перец. В нем витамина С намного больше, чем в том же самом апельсине. И витамин С помогает ну, убить всех микробов понятное дело чеснок лук самый главный убийца микробов фитонцидов обратите на это внимание также чтобы смазать связки можно съесть кусочек хлеба со сливочным или растительным маслом такой мягкий не корочку что еще последние рекомендации самое главное что нужно делать, чтобы восстановить голос? Это молчать. Полная тишина. Ни в коем случае не говорить шепотом. Но многие как говорят, ой, я потерял голос, я не могу говорить. Вот я даже сейчас шепотом говорю, я напрягаю свои связки, мне хочется откашляться, начинаю хрипеть, сипеть. Ни в коем случае не говорите так. Если вам нужно что-то сказать, скажите своим голосом, не садясь на связки, не уходя в полушепот, а лучше всего молчите. О, если есть возможность лежать и не двигаться, прекрасно, ложитесь спать. Молчите. Ваш голос нуждается в отдыхе. Далее. Увлажнять воздух в квартире. Обязательно. Также, если вы все-таки курите, бросайте это гиблое дело. Это вредно. И для связок, и для жизни. Дальше. Полное спокойствие. Спокойствие, только спокойствие, как говорил Карлсон, лечите нервы. Если причина потери голоса психологическая, это очень часто бывает, мы начинаем нервничать, э, и от этого зажимается голос. Вот. Больше гуляйте, занимайтесь спортом. Ну, если вдруг совсем, совсем проблемы, обратитесь к психологу. Ну и, наконец, э, такая замечательная, прекрасная штука, как э, коктейль гоголь могли вот я честно говорю, я, вот говорят, что прям отличный, знаменитый рецепт борьбы э, с простудой и хрипотой. Я ни разу не пробовал. Поэтому, я думаю, через некоторое время обязательно выйдет небольшое видео, в котором я покажу сам рецепт приготовления этого напитка, этого коктейля, попробую его и расскажу, насколько эффективен он. Рецепт есть, могу рассказать. В его основе взбитые желтки с сахаром. Раз. Туда добавляется молоко. Иногда немножко рома и книга Пряности. Существует вообще масса вариантов этого напитка. И один из самых популярных это медовый. То есть туда еще меду добавить. Вот, в принципе, наверное, все обязательно попробую и расскажу. Вы, кстати, тоже напишите, если вдруг вы пробовали этот Google моголь или у вас есть еще какие-то советы, связанные с восстановлением, восстановлением голоса и рецепт разных коктейлей. Пишите в комментариях, это интересно. Тоже попробую и расскажу о своих впечатлениях. Делитесь своими впечатлениями. На этом все. С вами был Сергей Вострецов. Кстати, очень скоро, 5 декабря, запускается новый курс, который называется «Диктор ПРО». Профессиональный курс для тех, кто хочет заниматься монетизацией своего голоса. Мы пройдем там озвучку, аудиокниг, озвучку рекламы, будем практиковаться озвучка закадровая документальных фильмов и дубляж. Это все будет впереди, также у нас будет много-много разных интересных экспертов. Подробности этого курса внизу, ссылка внизу. Или запомните, ру заходите. Все, ставьте лайк, подписывайтесь. Очень скоро будет еще одно интересное видео. Всем пока, да пребудет с вами Сила Голоса.